Привет, я Виктория Раз, основатель авторской школы Иврита Иврика. За 9 лет существования в школе прошли обучение более 30 тысяч учеников и смогли заговорить на Иврите. Приглашаю на мой вебинар «Иврит с нуля за 2 часа». Да, именно за 2 часа вы освоите теоретическую часть и в практической части выучите алфавит и начнете говорить на Иврите. Регистрируйтесь, записи не будет, вебинар только вживую, и я жду вас. Пора учить Иврит.